Здравствуйте, с магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзория автомобиля набор инструментов от компании стелс 216 предметов, артикул товара четырнадцать сто пятнадцать. Ну Stelz это Фирма «Тайвань» выпускает профессиональный инструмент, то есть набор инструмента, ключи и достаточно много другого инструмента. Хорошо известно, эта фирма на нашем рынке, и вы можете найти очень много отзывов по наборам инструмента. То есть положительных отзывов на, на форумах, на сайтах, то есть инструмент уже проверен временем, и мы также рекомендуем его к покупке. Начнем мы с упаковочной коробки. Такая упаковочная идет сверху пластикового кейса, то есть очень нарядная. Это если кому на подарок важно. Информацию, которую мы можем здесь увидеть, это пожизненная гарантия на инструмент, три рабочих квадрата в наборе, одна четвертая дюйма, три восьмых и одна вторая. CRV маркировка хромонадевая сталь, 216 предметов. С обратной стороны комплектация. В картинках указано, что в наборе. И снизу ярлык, где набор производится. Производится он на острове Тайвань, а сам офис фирмы находится в Германии, в городе Гамбург. Гарантийный залон на инструмент идет в комплекте. Гарантия на инструмент, но гарантия не распространяется на биты. Биты, которые в наборе, это расходный материал. То есть, со временем все равно их нужно будет заменить. Это гарантийный полов. Прокладка. Здесь прокладка довольно толстая. Между крышек ложится, чтобы инструмент не гремел во время переноски. И начнем мы с трещоток. Трещотки мелкий шаг, 72 зуба. В наборе они не прямые. Видите, они идут изогнутые. Покрытый сверху пластиком, внутри не металлический, сверху идет такое пластиковое покрытие. Черные ставки это прорезиненные вставки для удобства работы с трещоткой. 72 зуба, реверс, переключение право-влево, быстрый сброс, фиксация головки, нажали кнопку, быстро сняли, заменили. Два рабочих квадрата, 1 вторая дюйма, 3 восьмых и 1 четвертая. Размеры трещоток. Под одну вторую дюйма у нас трещотка 250 мм. 3 восьмых 200 мм длина. И маленькая трещотка 150 мм. Трещотки на 72 зуба. Логотип стелс. Видите здесь в виде бляшки из пластика. Красиво сделано. И есть отверстие для того, чтобы можно было повесить трещотку ли на стену или шнурок, чтобы она не упадала из руки. Две отверточные рукоятки. Одна на 150 мм длиной, вторая 210 мм. Это с магнитным держателем. Данная рукоятка 150 мм применяется в наборе или биты которые уже впрессованы в головку с переходником, можете применять. Также сюда можно подключать Т-образный вороток или Т-щетку, сверху есть представительный квадрат. То есть масса вариантов. Или использовать с головками под 1,4 дюйма для труднодоступных мест. Ручка полностью пластик. И отвертка с магнитным держателем используется с битами. Вставляете нужную биту. Здесь на магните она. Очень удобно. Вы получаете стандартную отвертку. Ну или можете использовать переходник. И вставлять сюда, допустим, головки. Переходник идет в комплекте. Рукоятка здесь комбинированная, пластик и прорезиненный пластик это черные вставки. Так, Т-образные воротки под одну вторую дюйм у нас Т-образный вороток 250 миллиметров. Переходник, если снимаете, можете использовать переходник для перехода с квадрата 3 восьмых. На одну вторую. Берем трещотку 3 восьмых, одеваем. И можете использовать головки под одну вторую дюйму. Ну и снимаете переходник, получаете удлинитель 250 мм. То есть такая универсальная конструкция. Маленький удлинитель, вернее маленький Т-образный вороток под одну четвертую длина 115 мм. Под 3 восьмых дюйма т-образного ротка нету то есть только по две трещотки удлинители 1 дюйма 2 удлинителя 55 и 100 миллиметров от 3,8 дюйма у нас один миллиметр вернее один удлинитель 125 миллиметров И два удлинителя под большую трещотку. 125 и показывал уже 250. На инструменте, на всем инструменте есть логотип Stealth и надпись «Хромбанадевая сталь». Защитное покрытие матового цвета на инструменте. Три кардана под три трещотки для труднодоступных мест. Карданы в наборе скреплены Винтами. То есть они разборные, можно заменить внутреннюю часть. Потому что обычно в наборах, ну, редко встретишь обычно в профессиональных наборах идут на винтах. Обычно это или заклепки, или обычные металлические вставки. Три кардана по три трещотки. Три свечные ключа. 14 мм под трещотку восьмых дюйма. 16 мм под одну вторую и 21 мм также под одну вторую. Внутри резиновые вставки есть. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль головок. Короткие головки. Вот ряд идет боковой, задней Головки длинные и головки торс. Начнем мы с коротких шестигранных. Головки под 1,4 дюйма. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас на 7 мм, шестигранная. Самая большая на 14. Головки под 3,8 дюйма. Общее количество 10 штук. Самая маленькая 10 мм. Самая большая на 19. Это под трещотку среднюю, 3,8 дюйма. И ряд головок под большую трещотку. 1,2 дюйма, 14 головок. Самая маленькая у нас на 13 Самая большая на 32 мм. Вес головки 32 мм. Составляет 219 грамм. Логотип Stealth Хром ванади 32 мм. Посредняя насечка. Головки Torx. Общее количество 14 штук. Самая маленькая у нас E4. И самая большая Е24. Здесь под три вида трещоток. Под маленькую, под среднюю и под большую. Головки длинные. Общее количество 18 штук. Они идут в верхней крышке. 4 мм самый маленький размер. И самый большой 22 мм длинные. Также идут под три трещотки. Нижний ряд маленькая трещотка. Средний ряд средняя трещотка 3 восьмых. И верхний ряд... Под 1,2 дюйма. Набор Г-образных ключей. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Семь ключей Г-образных шестигранных. Две биты под 1,2 дюйма с переходником уже идут. Это наиболее популярные биты из больших. Это Х-14 шестигранная и Т-70. Torx. В данном наборе, если сравнить с другими комплектациями, набор на 216 предметов, то у всех компаний они одинаковые. Единственное, отличается качеством инструмента и кейсом. Так комплектация у всех одинаковая. Идет. Биты. В наборе идут биты под 1,2 дюйма. Это с переходником используется. Вот он. Есть головки под 1,4 дюйма, с переходником также используются. И можно их еще использовать для 3,8 дюйма. Под 1,2 дюйма и под 3,8 у нас 30 бит. Вот Я делаю их в переходники уже. То есть вставляете нужную биту, переходник из набора, и используете с щеткой 3,8 или 1,2 дюйма. Профили бит здесь торс с отверстием, шестигранные, шлицевые, обычный торс и райп биты. И два переходника, соответственно, под вот. биты идут. И биты под 1,4 дюйма идут в четырех боксах, общее количество их 44 штуки. Здесь больше профилей. И шестигранный, и райп, и с отверстием. То есть очень много здесь их. Также используется с переходником. Вот они у нас. Из набора их можно выкинуть. Они в специальных пластиковых боксах. Поближе покажу вам. Так, допустил, скорее всего, ошибку небольшую. Это по головкам 1,4 дюйма. Сказал, самая маленькая, да, 4 мм идет. 4 мм, самая маленькая, это под трещотку маленькую, 1,4 дюйма. И самая большая, на 14. Так, биты. И биты идут с переходником еще дополнительно под 1,4 дюйма. То есть представительный квадрат 1,4 на переходнике. Общее количество их 30 штук. Также здесь торксы, шлицевые, крестовые и шестиграммные. Верхний ряд. Все биты пронумерованы, промаркированы. То есть вы сразу видите, какую вы берете биту для работы. И также пронумерованы головки по размерам. И набор ключей. 12 ключей. Самый маленький у нас на 8. И самый большой 24 Комбинированный логотип стелс, размер ключа 24 мм, и с обратной стороны надпись хромово-надьевая 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 самый большой ключ. Хорошо защелкивайте, только чтобы не выпадал инструмент. Комплектация и все. Гарантия на инструмент пожизненная. Кроме бит, это я уже говорил, кейс состоит у нас из двух частей. Соединяет две зависы. Зависы пластиковые внутри металлические вставки. Запирание кейса на металлические защелки. Защелки, кстати, идут съемные. Сможете снять. Сейчас более детально я покажу вам. Кейс по размерам. Ну, вот. Ничего не упадает Все хорошо держится. Пластик здесь средней жесткости. То есть пальцем вы продавливаете, но он хорошо амортизирует. Здесь идут пластиковые вставки. Видите, серо-зеленые. Логотип стелс Auto. Вот. Вес набора составляет 12 килограмм. Ширина у нас самого кейса 54 сантиметра, длина 38 см, с рукояткой, высота 8,5 см. Напоминаю за подписку на канал, за комментарии оставленные при покупке данного набора или другого инструмента. Вы получаете дополнительную скидку у нас в магазине. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк.